На землю зарю разложила белый покрова, Да на землю ступила босой, Набрала водицы в рукава, Напоила травы рот Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Лик Богоматери». Мы поговорим с вами об Владимирской иконе Божьей Матери. Вот она перед вами. Празднование этой иконы Русская Православная Церковь устанавливает три раза в год. Два эфира у нас уже вышло. Эфир от 3 июня. В это время мы говорили о Владимирской иконе Божьей Матери, о том, как... Пречистая Богородица через свою икону помогла русскому воинству одержать победу над татарским ханом Мехмед-Гирея. Следующий эфир у нас вышел 6 июля. Празднование иконы Владимирской Божьей Матери было установлено в честь победы над ханом Ахматом, более известное всем как Великое Стояние на Угре, которая имела место в 1480 году. И третье празднование это 8 сентября. Русская Православная Церковь вспоминает события, как пречистая Богородица через свою икону, Владимирскую икону, спасла Русь от нашествия страшного завоевателя Тамерлана. Вот как это было. В 1395 году в пределы России вторгся бич народов, как называли, его жестокий завоеватель Тамерлан, железный хромец. Вот было у него такое прозвище, потому что он был хром на одну ногу. С славиной своих полчищ он вошел в Рязанские пределы. Взял город Елец с его князем. И далее, двигаясь на Москву, Дошел до Дона. Спешно собрав рать, Сын Дмитрия Донского, Великий князь Василий Дмитриевич С войском вышел ему навстречу И остановился у Коломны На берегу Аки. Более чем на силу воинскую Рассчитывал князь на заступление небесное. Денно и ночно Призывал он на помощь Бога и Пречистую Матерь Христову. Молился чудотворцам Петру, Алексию, это митрополиты московские, и преподобному Сергию Радонежскому. Просил народ строго поститься в наступивший тогда Успенский пост. А главное, велел перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Владимирскую. Во Владимир отправилось в почетное посольство из духовенства. И в самый день Успения, после литургии и молебна, икона была поднята со своего обычного места и принята на руки московским посольством. Владимирский народ плакал, расставаясь с заветной святыней, и слышались восклицания. «Куда отходишь от нас, причистая?" Зачем оставляешь нас сирыми и отвращаешь от нас лице свое? Конечно, людям было жалко расставаться со святыней, которая много лет, не одну сотню лет пребывала в городе Владимире. Люди помнили, как однажды Пречистая Богородица через свою икону спасла город от страшного мятежа, который возник в году в третьем году, после убийства князя Андрея Боголюбского, и еще от многих бед спасала народ Пречистая Богородица через свою икону. И вот теперь она должна была навсегда отправиться в Москву. Конечно, люди понимали, что это необходимо, но все равно расставаться со святыней было горько. Десять дней продолжался путь иконы до Москвы. То было зрелище полное величие и скорби. Уже смягченный чудным упованием, в глубине души люди верили, что Пречистая Богородица не оставит. По сторонам дороги стоял народ на коленях и, протягивая руки к иконе, кричал «Матерь Божия, спаси землю русскую!». В Москве икуну ждала торжественная встреча. Крестный ход со всем духовенством Великокняжеское семейство, бояре и прочее московское население вышли за город на Кучково поле и пробожали икону до самого Успенского собора. Еще не получая никаких вестей, все уже чувствовали освобождение от великой беды и возврадовались сердцем. Ведь еще в памяти была свежая Куликовская битва. И именно в этой битве и помогала Владимирская икона Божьей Матери, которая была в войске Дмитрия Донского. И сейчас сердце народа чувствовало, что скоро придет избавление. Так оно и вышло. Богоматерь не отвергла уповавших на нее. Своей силой без войск прогнала прочь Тамерлана. В час встречи иконы в Москве Тамерлан спал в своем шатре. Вдруг... Увидел он во сне высокую гору. С горы спускались к нему святители с золотыми жезлами, а в воздухе, в несказанном величии и славе, в сиянии ярких лучей, стояла лучезарная дева. Бесчисленные тьмы ангелов с огненными вечами окружали Пречистую Деву. Ангелы устремились на Тамерлана, а Пресвятая Богородица, а это именно была она, Грозно сказала, «Уходи, Тамерлан, от земли русской, иначе беда с тобой приключится». Он проснулся, трепещат от ужаса, немедленно созвал своих военачальников, старейшин и гадальщиков. Рассказав сон, он потребовал его объяснения. Мудрейшие из созванных ответили ему, что виденная им во сне лучезарная дева есть заступница русских. Матерь христианского бога, И что силы ее неодолима. «Тогда нам с ними не сладить!» Воскликнул Тамерлан и приказал своим полчищам повернуть назад. Летописец говорит, «И бежал Тамерлан, гонимой силою просвятой девы». И на месте встречи иконы вот на Кучковом поле был основан Сретенский монастырь. И в память чудесного освобождения Руси от войск Тамерлана проходил в день 8 сентября крестный ход. Икону, которая находилась в Успенском соборе, несли торжественно в Сретенский монастырь, совершали перед ней молебен, а потом возвращалась обратно. С этих самых пор Владимирская икона Божьей Матери находилась в Успенском соборе. А владимирцам в утешение был отправлен еще образ Владимирской иконы. Это ее точный список, сделанный в свое время святым митрополитом Петром. Когда прошли революционные годы, икона оказалась в историческом музее. А после в храме Третьяковской галереи, храм называется «Храм святителя Николая Чудотворца» в Толмачах, где она находится в специальных условиях и поныне. Владимирскую икону Божьей Матери почитали и в последующие дни и годы правители. Ее всегда брали с собой Сражения. перед ней совершались молебные, перед принятием каких-то важных государственных решений. Помолившись в Владимирской иконе, молились в Владимирской иконе перед тем, как избирать патриархов на патриарший престол. И доныне Владимирской иконы Божьей Матери почитается православным миром, и все верят, что если молиться перед ней, то... Пресвятая Богородица спасет Отечество от врагов, а также и от разных болезней душевных и телесных и прочих обстояний. Вот и сейчас, в наше непростое время, мы не должны терять веры молиться перед образом Владимирской Божьей Матери или перед каким-либо другим, ведь это образов много, а сама Пресвятая Богородица, наша Матушка, наша заступница у нас одна. И, конечно, если мы будем молиться с верой, то Пресвятая Богородица и в наше время Отечество наше в беде не оставит. И от всех врагов видимых и невидимых, и ересей, расколов, и прочих бед обязательно защитит. Я поздравляю вас с Днем памяти Владимирской иконы Божьей Матери. Храни вас Господь ее чистыми молитвами. Давай я